Всем привет! Наш пациент сегодня Radeon RX 580 на 8 гигабайт с 43 ошибкой, причем довольно странно, тесты памяти на нем тупо зависают на нагло в любом режиме. Давно искал повод записать ролик о перепайке видеочипа, и как раз подвернулся идеальнейший кандидат. Как видно, по следам спирта канифоли, платы уже пытались ремонтировать, причем очень яростно, но об этом чуть позже расскажу. Видим еще следы предыдущего мастера, по наклейке понятно, что платы память Ханикс и есть проблемы с вентиляторами. И также по следам флюса можно заметить, что паялась логика у 100, которая отвечает нас за сброс ресета по шине PCI-Express. Все это пришло в коробки для обуви, причем классная коробка, куплю тоже себе такие для хранения платы в работе. И да, с кулерами проблема, у одного обломано крепление, он отправится по помойку, у второй пары один кулер также был нерабочий, и пришлось собирать из всего этого одну рабочую пару. Также здесь за каким-то фигом лежит любимая майнерами медная пластинка, которая крайне не рекомендую к использованию, но об этом как-нибудь другой раз расскажу. А пока же лезем под микроскоп и смотрим, что же там паялось и что нам предстоит работать. Вот наше У10 запаяна вроде нормально. Проблем я не увидел. Еще какой-то под, подтек флюса, но вроде без пайки. И, ну и видеочип, конечно. Других проблем не обнаружил. И как я уже говорил, плату конкретно грели, настолько конкретно, что угол, где находится коннектор питания, выгнуло очень прям заметно. Ну и в целом плата немного перекошена. По осям, поэтому все печально. Как обычно, прежде чем проверять плату, снимаем первичные замеры по сопротивлениям разъем питания дополнительного 12 вольт килоомы, 12 вольт на колодке PCI-Express тоже килоомы, 3,3 вольта там же тоже килоомы, и питание контроллера PCI-Express 21 Ом, тоже все в порядке. Идем на обратную сторону платы на выводы и питания GPU и памяти. Сопротивление GPU у нас 0.7 Ом, это нормально для этого чипа. Сопротивление памяти 31 Ом, тоже норма. И сопротивление контроллера памяти 25 Ом, это тоже нормально. И ресет шины PCI-Express не в коротком, это хорошо. Сопротивление в порядке, но в полу работы я забыл записать замеры напряжения реальных на видео, сделал это отдельно, да, заранее. Но скажу сразу, что с питальниками здесь полный порядок, все напряжения присутствуют, ресет по шине PCI-Express снимается, а к BIOS материнка обращается, ну и плюс потребление базового от лабораторника 1.3 ампера, это то, что соответствует потреблению нормальной рабочей живой карты. И учитывая, что плата майнера, то первое, что я решил сделать, это проверить BIOS, Потому что майнеров в погоне за хэшрейтом любят зашить что-нибудь эдакое. И у меня уже было некоторое количество эриксов от майнеров со слетевшими или кривыми биосами. Прищепками я не пользуюсь. В моем опыте она показала себя не с самой надежной стороны. Так что просто выпаиваю флешку, очищаю плату, очищаю флешку и иду на программатор. Запаял я биос и, как вы, наверное, уже догадались, никакого результата это не дало. Полазил по плате тестером, поизучал под микроскопом, ничего подозрительного не нашел. Поэтому для своего спокойствия я хочу сначала оторибولي чип, потому что неизвестно, кто и как его качал, была ли это только спирт, а или что-то еще. Но опять же, исходя из моего собственного опыта, потому что в моем городе очень мало людей ремонтируют видеокарты и мне уже попадались платы с недокачанными чипами, залитыми всякой фигней, где рибол реально помогал решить проблему. То есть, либо у нас кто-то косячит, либо одно из двух. На паяльной станции уже тепло и уютно, как видим, плата прогрелась до 180 градусов, так что можно включать вверх и дожидаться пока чипа плывет. пока все горяченькое в канифоле очищаю все лишнее разбавляю без свинец свинцом очищаю основную часть канифоли и потом уже буду отмывать плату от всего что осталось ну и с ГПУшкой та же самая история убираю все лишнее, разбавляю без свинец свинцом Очищаю немного канифоль и потом уже оплеткой дочищаю все, что осталось на видеочипе. И мы наконец добрались до накатки шаров. Я использую станочек для трафаретов, очень удобная штука. Закрепляю чип, выравниваю, фиксирую трафарет в магнитном держателе, наношу флюс, засыпаю шары и вот они уже собственно на своих местах и готовы к оплавлению. Все просто и удобно. Типы с небольшими кристаллами, вроде тех же РИКС, я плавляю без нижнего подогрева, чисто феном, теплоемкость там небольшая у них, поэтому можно особо сильно не переживать насчет равномерности нагрева, там все в порядке. Один шар таки у меня все же скатился, слипся, я небольшой любитель разделять липшиеся шары на месте. С двумя это еще прокатывает, с тремя там уже не вариант, поэтому мне быстрее и проще просто оплеткой убрать, докинуть недостающие и запоять на месте. Чип отмыт, красивый, ровный. Все, что осталось, нанести флюс и выставить на платье. Для чистовой запайки использую либо Flux Plus, либо Амтеч со штатов. Оба хорошие безотновочные флюса. Итак, друзья, все оказалось хуже, чем я думал Я уже закинул на эту плату заведомо живую память Заведомо живой чипак Зашел под них BIOS Ситуация никак не изменилась Тест видеопамяти все так же виснет Напомню, что плату нажалили так, что ее скрутила бублика, Она кривая по всем фронтам И учитывая это, также, Что все питание в норме, потребление в норме Дата линии в норме При этом тест памяти все на себя странно ведет Моя рабочая версия, это межслойное повреждение текстолита, где-то перебиты дорожки или что еще Переходные отверстия может быть К счастью у меня в донорах есть идентичная плата с небольшими повреждениями которые починить будет проще и быстрее, чем выискивать повреждения в этой плате не факт, что еще можно будет устранить На этой плате сбиты элементы вместе с пятаками Но это в принципе легко восстановимо, поэтому сейчас этим и буду заниматься В этой области сбит один ключ, одноделодная сборка конденсатора и резистора. И в этой области сбит, сбита логика и у 1000, и один конденсатор. Ну и флешку куда-то я уже сдул. Поэтому план сейчас такой. Восстанавливаю пятаки, перекидываю недостающие компоненты и флешку. И запаиваю память и видеочип с оригинальной платы. Вот наша сбитая У1000, логика ресета шины PCI-Express, конденсатор C656, ключ Q1077, диодная сборка D222, конденсатор C253 и резистор R261. Меня немного беспокоят эти две точки, где дороги уходят в переходные отверстия, будет ли там достаточно места, чтобы зацепиться. Ну, начнем пилить, узнаем. таки на этой платье я решил делать по старинке из жила. У меня есть китайский комплект пятаков с отводами, но их проблема в том, что их не приклеить нормально к плате, И учитывая, что здесь в некоторых компонентов оторваны вообще все пятаки, то несущая способность таких тонких пятачков будет под большим вопросом. Жилу я посчитал просто надежнее. Покрываю ультрафиолетовой маской и после полимеризации спиливаю маску с пятаков. Итак, все пятаки я восстановил, пора запаять отсутствующие компоненты. Дополнительно пройдусь по всем выводам, еще и паяльникам тоже. Повторную запайку видеочипа я уже решил не показывать, как и запайку памяти, на этом можно глянуть в моем предыдущем ролике. Флешка запаяна, восстановленные участки отмыты, и плата готова к сборке. Как я упоминал, из двух комплектов кулеров пришлось собирать один рабочий, потому что в каждом из комплектов было по одному дохну. Собираю плату и отправляюсь на тестовый стенд. Стандартный тест видеопамяти плата успешно прошла, также сразу проверяя плату в целевой нагрузке, ради которой затевался собственно ремонт, это майнинг, здесь тоже все в порядке, мегахэши побежали, ну и затем пару дней на стресс-тесты. А на этом все, спасибо за просмотр и до новых встреч!